Мощность для стрима. Здесь все просто. Если у вас нету техники дорогостоящей, ну то есть там, компьютер, там, два монитора, карта, это, видеокарта какая-то да, хорошая, вам надо сделать интересную, красивую, интерактивную трансляцию. Вы можете воспользоваться нашей мощностью. Это делается очень просто. То есть трансляция проходит на, наших, на нашей технике. А вы просто подключаетесь как голос и картинка. Все. Все остальное с вами проговаривается, где что вылетает, где что подсказывает, где, где какой чат что летит, то есть по информации, то есть вот таким образом. То есть от вас мощность, мы берем только э, эта связь там по скайпу, либо по зуму, как вам удобно. Все остальное идет нагрузка на нас. Вот, то есть это очень хороший формат, в плане того, что вам не нужно закупаться ничего, да, вот эту груду, просто используйте то, что уже есть.